Девайс поставляется вот в такой вот стандартной картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. Есть логотип производителя и название устройства. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Под поролоном нас ждут два испарителя, кабель USB-C, специальный ключик для раскручивания бака и инструкция с гарантийным талоном. Новый стик получил приставку «Плюс» в своем названии. Батарейный блок максимально похож на свою оригинальную версию как внешне, так и габаритами. Впрочем, на несколько миллиметров размеры все-таки увеличились. Это связано с увеличением диаметра посадочной площадки. Теперь на этот девайс можно с легкостью установить атомайзер диаметром до 25 мм. Но все-таки это тот же цельный, эргономичный и компактный мод, который доступен в пяти различных расцветках. В нижней части слева размещено название устройства, а на противоположной стороне расположился логотип производителя. На лицевой панели располагается довольно большая и удобная кнопка Fire, чуть ниже разместился монохромный экран и в самом низу находится порт USB Type-C. Сверху разместились крышка аккумуляторного отсека и 510-й коннектор с площадкой, которая рассчитана, я повторяюсь, на атомайзеры диаметром до 25 мм. В связи с этим верхняя и нижняя часть стали выступать, что не есть красиво. Возможно, производителю не стоило играть таким образом с габаритами. Лучше бы он его слегка увеличил, либо оставил все, как было, а в комплект положил другой бак iStick Pico Plus работает от одного аккумулятора формата 18650, а заряжается силой тока в 2 ампера. Максимальную мощность оставили на прежнем уровне – 75 Вт. Из режимов работы все также доступны вариват, байпас и термоконтроль на никеле, титане и стали. А еще одной очень интересной функцией в данном девайсе является то, что если вы будете использовать новые испарители и у вас закончится жидкость, девайс откажется работать до тех пор, пока вы их не смочите и не заправите бак. Про буксмод я уже вам все рассказал, теперь поговорим про Мела 4 s это самая обычная необслужка с 510-м коннектором, 510-м дриптипом и работающая на испарителях. Объем бака 4 мл. Заправка происходит сверху. Производитель предлагает использовать с этим баком новые испарители на сетке под названием ECA, но также мело поддерживают и старые испарители. В конце ролика я могу сказать, что данный девайс нужно покупать не в комплекте. Приобретайте отдельно букс-мод, сверху цепляется не него какой-нибудь сигаретничек или односпиральный бак. И наслаждайтесь парением, он обладает всеми необходимыми функциями и довольно быстро заряжается. А с вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.